Разорвала тишину в феврале далеком. Раскололись небеса в синеве высокой. Как судьбина повернет и кому как уйдет. Девятнадцатой весны кто-то не увидит. Вместе связаны судьбой среди гор зажаты, Но не зря пехоту Бог окрестил крылатый, отступать в бою назад их не научили. Покурили, обнялись, Богу помолились. Хотел хатап-десант сбросить с перевала. Жарко стало небесам, места стало мало. Открывайте, ангелы, в небеса ворота. К вам с поклоном с высоты в храм в шестая рота. Трое суток кровь харкал, враг гора Кавказа Я разю свою и прыть выжил до отказа Не смогли десант сломать, обломали зубы Вас живыми нас не взять, прошиптали губы Шестая рота Караулом навсегда Грозовых ворота Рассказать, наверное, Сам Господь не в силах Как десантники кладут Жизни за Россию Так что из камней клочья словно слезы Дрогнул враг, как по листья у березы Не сдались, не отошли, в небеса поднялись Навсегда в одном стою, в тех горах остались Открывайте, ангелы, к вам шестая рота. Караулом навсегда в грозовых воротах, Еще долго по горам эхо будет плакать. Ведь не зря Господь сам окрестил крылатым Ангелы, к вам шестая рота Караулом навсегда в грозовых воротах Рассказать, наверное, сам Господь не в силах Как десантники кладут жизни за Россию Как десантники кладут жизни за Россию.